В Санкт-Петербург, пожалуйста. Коллеги, мы продолжаем общение с Санкт-Петербургом. У нас третье заседание ЦИК. Мы начинаем с Виктора Оксанча или Аллы Викторовны. была. На самом деле ситуация в Санкт-Петербурге нас всех тревожит. Я просто еще раз хотел бы напомнить цифры. Речь идет о 10-12 избирательных комиссиях, в которых у нас были проблемы. Слово были, мне кажется, в данном случае ключевое. Я почитал тоже также внимательно статью в «Коммерсанте». Мне кажется, абсолютно вот, объективно отражает э, ситуацию, э, динамику решения тех проблем, которые есть, и проблемы, которые остаются. Э, э, я бы хотел сказать, что правомочность действий Санкт-Петербургской городской избирательной комиссии по отношению к муниципальным избирательным комиссиям подтвердили вчера решение по двум избирательным комиссиям Сергиевской и Самсоневской, которые принял городской суд Санкт-Петербурга. Он не поддержал их обращения, а поддержал действия городской избирательной комиссии. Это лишний раз подчеркивает, что и городская избирательная комиссия, и центральная избирательная комиссия, которая оказывает методическую помощь Санкт-Петербургской городской избирательной комиссии, действует в рамках правового поля и за рамки этого правового поля не уходит. Мы не говорим, что все проблемы решены. Мы говорим о том, что у нас осталась одна-две комиссии, по которым мы имеем пока ситуацию, которая нас не устраивает. При этом те ситуации, когда нас что-то не устраивает, мы достаточно подробно в рамках опять правового поля обсуждаем с городской комиссией. Ну, например, было принято решение по досрочным выборам в поселке Саперной. Нам показалось, что территориальная избирательная комиссия, которая принимала решение, необоснованно сократила сроки подачи документов с 20 дней до 14. В течение суток территориальная избирательная комиссия по предложению комиссии Санкт-Петербургской городской отменила свое решение в этой части. Нам оно сегодня утром уже направлено. Мы его получили, где срок подачи документов возвращен в... Те нормы, которые предписаны законом, 20 дней, то есть никакого сокращения нет, ничьи права не ущемляются. Я бы хотел еще раз поблагодарить и Виктора Александровичу, и Алвиктора, с которым мы два дня общались, за ту работу, которую они проводят. При этом я бы хотел сказать, что мы абсолютно точно не успокаиваемся на каких-то результатах. Виктор Александрович сейчас доложит, что делают дальше в комиссии. Хотел бы проинформировать, что Центральная избирательная комиссия вновь направила э, сотрудников аппарата для того, чтобы на месте оценивать действия той или иной комиссии вместе с Санкт-Петербургской городской избирательной комиссией, вместе с правоохранительными органами вырабатывать меры, которые позволят нам иногда, в том числе и в рамках закона, принуждать к действию и выполнять этот закон. Сегодня утром Центральная избирательная комиссия, я подписал такую телеграмму в адрес прокурора города Санкт-Петербурга с просьбой рассмотреть еще раз внимательно действие или действия или бездействие мы перечислили эти комиссии мы направили эту телеграмму и обращаем внимание, что нам представляется важным уже дать правовую оценку, чем быстрее, тем лучше, вот тому, что происходит в некоторых комиссиях, мы называем и Сергиевской, и Самсоневской, и некоторые другие. Мы считаем, что вот те обращения, которые есть у нас от партии, от кандидатов, их достаточно много. На сегодняшний день их значительно больше 200 только у нас и больше 500 в Санкт-Петербургской городской избирательной комиссии помогают нам оценивать все, что происходит. При этом я бы хотел сказать, что вот появились первые, мы к этому относимся, Вполне корректно первые письма, в которых отражаются уже результаты. Кто-то даже говорит спасибо, что все, мы вот видим, что процесс идет, и он идет в рамках э, закона. Поэтому нам представляется важным эту динамику сохранить. Начинается второй этап, этап регистрации. И чтобы мы здесь не повторили снова эти вопросы. Я бы хотел по Самсоневской, Сергиевской и еще одной комиссии, сделать некоторые акценты. Виктор Александрович, вы уж извините мое вступительное слово. Сейчас мы дадим, подготовьте, мы чуть позже дадим. Пожалуйста, Виктор Александрович, вам слово. Добрый день, уважаемый Николай Иванович, уважаемые члены Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, коллеги. Виктор Александрович, зря вы Виктор... с Александрой не поздоровались сегодня. Она вас смотрит. Точно. Поэтому вы на всякий случай поздоровайтесь. Прошу прощения, уважаемая Элла Александровна, добрый день. <coughs> на территории Санкт-Петербурга Сан в настоящее время проводится 110 муниципальных избирательных кампаний. По состоянию на сегодня по 14 км.о. период приема документов для выдвижения и регистрации истек в плановом порядке. По 5 км.о. срок выдвижения и регистрации продлен по решению Санкт-Петербургской избирательной комиссии. ИКМО Екатеринбовский и академические решения исполнены в полном объеме. Прием документов ведется. По трем ИКМО «Самсоневский», «Ржевка», «Сергиевский» в Санкт-Петербургский городской суд поступили исковые заявления об отмене решения о продлении срока приема документов. Вчера по исковым заявлениям ИКМО «Самсоневский» и «Сергиевский» был отказан в удовлетворении требований. Исковое заявление ИКМО «Ржевка» будет отозвано сегодня. Значит, приняли они там решение об от своего ИСКА. По состоянию на сегодня по 109 муниципальным образованиям выдвинулось 2931 кандидат, из них 1129 в порядке самовыдвижения. Организация деятельности ИКМО находится на постоянном контроле Санкт-Петербургской избирательной комиссии. По ИКМО Сергиевская. На сегодня председатель ИКМО вызван. В комиссию для составления протокола об административном правонарушении в рабочем порядке до Следственного комитета было доведено информация о том, что ситуация в ИКМО является наиболее резонансной и требует оперативных и жестких решений. 30 июня текущего года решением Санкт-Петербургской избирательной комиссии на основании обращения муниципального совета и в связи с неоднократными грубыми нарушениями избирательного законодательства полномочия ИКМО Самсоневская были возложены на ТИК номер 22. Санкт-Петербургская избирательная комиссия оказывает ТИК-22 всю необходимую методическую помощь по организации работы Ведется прием кандидатов. Все кандидаты, которые на 18 часов находятся в помещении ИКМО, имеют возможность подать документы. По ТИК-21, на которые возложены полномочия ИКМО «Саперный», сегодня в 9.00 состоялось заседание ТИК-21, на котором внесено изменение в ранее принятое решение об определении срока подачи документов для выдвижения и регистрации. Срок, как Вы уже сказали, Николай Иванович, срок составляет 20 дней. Организация работы по подготовке и проведению выборов ТИК-21 и ТИК-22 находятся у нас на особом контроле. По ИКМО Полюстрова, 2 июля текущего года Санкт-Петербургской избирательной комиссии по итогам рассмотрения поступивших жалоб принято решение обязать ИКМО Полюстрова осуществить в течение одного дня прием документов у семи кандидатов, которым незаконно было в этом отказано в последний день приема документов. Решение ИКМО Полюстрова исполнило в полном объеме. На контроле стоит вопрос об организации деятельности ИКМО «Черная речка» и «Георгиевский». Работа данных ИКМО по приему документа осуществляется, но поступает информация о наличии очередей. Не все кандидаты успевают подать документы в течение рабочего дня. Члены Санкт-Петербургской избирательной комиссии ежедневно осуществляют выездные проверки работы ИКМО. Правоохранительные органы привлечены для поддержания правопорядка на территориях, прилегающих к ИКМО. Территориально-избирательными комиссиями в санкт петербургской избирательную комиссию ежедневно направляются оперативные отчеты о ходе работы ИКМО. В целом, избирательная кампания по выборам депутатов муниципальных советов проходит в штатном режиме, также на контроле в ТИХ. Состоит соблюдение КМО сроков ввода сведений о выдвинувшихся и зарегистрированных кандидатах в систему ГАЗ-выборы. Санкт-Петербурга избирательная комиссия продолжает работу с обращениями. За период проведения избирательной кампании в комиссию поступило 812 обращений. Но Мы продолжаем предпринимать дополнительные меры для обеспечения соблюдения требований избирательного законодательства. Уважаемый Николай Иванович, по Санкт-Петербургу доклад закончен. Спасибо, Виктор Александрович. Я бы хотел вот, подчеркнуть, что на самом деле достаточно большое количество кандидатов партий участвует в выборах, и абсолютно большинство членов комиссии работает, надо сказать, в очень сложном и напряженном графике. И пользуясь случаем, если кто-то слышит из кандидатов, все-таки хотел бы призвать к тому, что наши отношения должны строиться на взаимном понимании проблем, которые существуют и в комиссиях. Комиссия не профессиональный орган. Там В основном люди работают на общественных началах с небольшой доплатой за эту работу. Поэтому и когда человек там работает 7, 8, 9 часов и не один день, то это тоже, естественно, создает психологическую большую нагрузку. И мне бы хотелось поблагодарить тех, кто добросовестно эту работу делает. И обратите внимание вот на некоторые комиссии. Покажите, пожалуйста, слайд. Мы много говорили а не о трех комиссиях. Я попытался вот сегодня с Евгением Александровичем достать материалы и посмотреть. А это вот выборы 2014 года. Из-за чего вообще СРБОР? Нам кажется, есть какие-то вещи, которые нуждаются в дополнительной аналитике, что происходит в этих комиссиях. Выборы 2014 года, окружные избирательные комиссии, которые входят в муниципальный округ Схея, Раньше он назывался Парнас, мне кажется. Обращаю Ваше внимание, что вот это вот досрочно, такая фиолетовая, бледная, это люди, проголосовавшие досрочно. На выборах в 2014 году в этих окружных комиссиях и в целом по этому муниципальному округу, ну, без малого 50% людей проголосовали досрочно. Если кому-то нужно расшифровывать, как мы относимся к досрочному голосованию, я это сделаю за пределами нашего заседания. И мне кажется, сегодня те проблемы, которые могли быть решены на тех выборах вот путем такого голосования, сегодня досрочного голосования в Санкт-Петербурге нет. Досрочного голосования нет. Поэтому пытаются, наверное, имеющиеся проблемы, решить другим образом. Все три комиссии мы подготовили аналитику. Покажите, пожалуйста, следующий слайд. А, это Самсоневская да? а, мы имеем здесь досрочно, если мне не изменяет память, где-то около 25%. Это далеко за пределами той разумности, о которой мы всегда говорим. Мы не очень понимаем, что здесь происходило и каким образом вот это было организовано. Следующий слайд, пожалуйста. А Екатеринговская, следующая комиссия, вы видите, досрочно там где-то около 35-40%. Но вы знаете, это вообще дает пищу для размышления. Что происходит, и кто руководит этим процессом, кто является главным заинтересантом в сегодняшних скандалах, которые во всех этих трех комиссиях существуют. Поэтому я думаю, что это отдельный разговор для тех, кто будет принимать решения, вот в частности, по тем обращениям, которые Санкт-Петербургская избирательная комиссия сделала и в ГСУ по городу Санкт-Петербургу и в прокуратуру. И я думаю, что мы поддержали его обращениями в Генпрокуратуру, я напомню ее, в Следственный комитет Российской Федерации, с просьбой взять под особый контроль. Мы знаем объективность при рассмотрении этих дел всегда со стороны наших коллег. И в данном случае, вот Виктор Александрович сегодня утром докладывал, они продолжают взаимодействовать, в том числе и уже в таком разговоре человеческом не на бумаге и с прокурором и с руководителем э, главного следственного управления по городу Санкт-Петербургу. Коллеги, по Санкт-Петербургу. Да, пожалуйста. Добрый день, коллеги. У меня вопрос к Виктору Александровичу. Виктор Александрович, вот вы сказали, что в ТИКе-22 а, наладились как бы дела, и начался прием документов. Я хочу спросить, вы видели видеоролики, которые везде выложены в сети, о том, что прием начался поздно вечером, председатель ТИКа ушел, его долго возвращали, зам председателя не хотел принимать документы. И, кстати, это к вопросу, правильно то, что сказал Николай Иванович, при этом у нас председатель ТИКа, насколько я знаю, на зарплате, и то есть при этом он нам делает одолжение за бюджетные деньги, что он начал прием вечером, принял одни документы, и вы считаете, что эта ситуация по ТИКу нормальная? Можно я попробую за Виктора ответить, хотя он, я думаю, и сам ответит, не хуже меня. Мы не считаем, что эта ситуация нормальная. В итоге, что мы имеем по этой теме? В итоге, несмотря ни на что, прием документа был продолжен. И комиссия городская этот вопрос решила. Для того, чтобы эти проблемы возникали меньше решались и решались оперативно, еще раз напомню, у нас работает группа очень квалифицированных наших коллег, два замначальника управления, куратор по городу от аппарата. Они сегодня с утра вновь работают и будут работать там столько дней, сколько потребуется. Никаких ограничений у них нет. Если потребуется поддержка туда еще большего количества представителей аппарата и членов Центральной избирательной комиссии, мы это сделаем незамедлительно. Пока мы видим тенденцию, динамику. Переломить нам ее удалось, завершить и решить все проблемы? Нет. И эти проблемы есть по двум комиссиям. И мы их видим, и мы их точно решим. Игорь Александрович, добавьте, пожалуйста. Совершенно справедливо, Николай Иванович. Вы сказали, действительно, мы не считаем, что на сегодня положение дел носит нормальный характер, но тем не менее, все же мы предпринимаем совместно усилия как Санкт-Петербургская избирательная комиссия, как Территориальная избирательная комиссия, так и заинтересованные органы власти и управления нашего города и действительно председатель территориальной избирательной комиссии после 18:30 убыл далее мы провели соответствующую работу и он вернулся и начал принимать до последнего человека документы а можно, Николай Иванович, тогда к вам вопрос. Да, бы, Если понятно, с ЭКМО ситуация такая, что избирательные комиссии ну, как бы не встроены в систему избирательную, непонятно вообще, зачем они сейчас существуют, учитывая, что... по больному. Избирательные комиссии, да, созданные да. на постоянно действии, сейчас под все уровни выборов. Но, тем не менее, вот здесь мы видим, что территориальная избирательная комиссия, ее председатель по-прежнему продолжают игнорировать все ваши усилия, ну, в смысле и ЦИК. И спасибо, конечно, за то, что ЦИК так активно вмешивается. А нет ли смысла в таком случае рекомендовать избирательные комиссии субъекта поменять председателя ТИКа? Пусть будет другой председатель, которого мы не будем все уговаривать. Я как бы вообще не понимаю, что происходит. Владимир, Почему мы Да, спасибо. Говорить? Вы на самом деле затронули тему острой. Мы прекрасно понимаем, полномочия городской избирательной комиссии по отношению к председателям территориальной избирательной комиссии, они могут принять решение о его освобождении, в отличие от председателя муниципальной комиссии, где процесс, они демонстративно в суде, вчера председатели муниципальных комиссий говорили о том, что мы вообще находимся вне рамок избирательной системы, то есть они подтверждают мой тезис, что они созданы на один раз в пять лет для выборов конкретного председателя, руководителя муниципального органа, по его же, так сказать, подбору, нам это все понятно, и понятно, что нужно эту ситуацию исправлять. Что касается ТИКу, я сторонник, если вопрос ко мне, того, что просто так взять, вот сейчас и в ходе избирательной кампании заменить человека можно. Но не факт, что... Дело в чем? Дело в том, что по ныне действующему закону, освобожденный председатель территориальной комиссии, остается в составе территориальной комиссии. У нас вакансии нет. И это значит, что следующего председателя мы должны избирать из того состава ТИК, который есть. У нас нет уверенности в том, что в составе ТИК всегда есть человек, который будет исполнять эту работу более профессионально. Поэтому... Желание городской избирательной комиссии заставить ныне действующего работать в, в рамках закона, мне кажется, надо его реализовать до конца, до, до ситуации, когда мы поймем, не можем заставить. Но уверен, что ситуация исправляется. Также я уверен, что будет очень адекватная реакция на, на бездействие тех председателей КМО, если потребуется идти со стороны правоохранительных органов. Состав нарушений, они очевидные. Очевидные. И вот тут уже дело как бы чести добиться принятия решения, которые поймут, что столь публично нарушать федеральные законы никому не позволено, ни в чьих интересах. Поэтому мне представляется, что мы эту ситуацию доведем до конца, а избирательная кампания в Санкт-Петербурге пройдет и завершится в штатном режиме. Попытался да, можно да, конечно. А можно мне еще секундочку информацию для Виктора Александровича? Конечно. Вот, как пишут наши коллеги из Санкт-Петербурга, в Георгиевском и ИКМО сейчас принимают только фейковую очередь. Ни один из реальных кандидатов по-прежнему туда пройти не может. У меня прямо просьба у Виктора Александровича проверить эту информацию лично. М -м -м. Спасибо. Майя Владимировна хочет ждать комментарий свой. — Коллеги и коллеги в Санкт-Петербурге, здесь как бы, действительно ситуация с фейковыми чередями обрастает разного рода, но по сути, будем так называть, показаниями да, и материалами, как бы видеосъемки, исследований, расследований. Очевидно, что по описанию тех действий, которые происходят, это подпадает тоже под воспрепятственное осуществление избирательных прав, причем, так сказать, в групповом практически уже порядке. Вот Поэтому, как бы, если действительно подтверждается, что такого рода организация происходит, и, может быть, люди, которые стоят в этих очередях не в курсе, что они тоже могут попасть под уголовную статью, я думаю, пора их, им уже об этом сказать. Спасибо. Виктор Александрович, у нас просьба к вам. Обратитесь, пожалуйста, сегодня же незамедлительно в ГУМВД. Я, к сожалению, не смог дозвониться в начальнику МВД в отпуске, Роман Юрьевич. Но дозвонюсь до зама, который исполняет обязанности начальника. Пожалуйста, обратитесь к ним с официальной просьбой выставить постоянные посты на вот этот период, пока мы не ликвидируем эти фейковые очереди. Фейковые очереди будут ликвидированы, если они есть момент, когда закончится прием документов. Дальше пойдет регистрация, там уже фейковых очередей быть не может. Потому что эти люди сидят без документов, дальше им сидеть там бессмысленно. Там будет просто вывешен список кандидатов, которые имеют право на подачу подписи. Если можно, обратиться, их всего 3-4. Я думаю, что и администрация города вас поддержит в этом плане. И мне кажется, это будет точно не бессмысленно. Коллеги, пожалуйста, пожалуйста, Евгений Конорович. Уважаемые коллеги, я просто хочу обратить внимание всех своих коллег и в городе Санкт-Петербурге, и здесь, на тот факт, что силовыми методами ЦИКУ и городской избирательной комиссии удалось переломить ситуацию и принудить комиссии к приему документов. Но наступает следующий этап, этап регистрации. И будет странно выглядеть, если те кандидаты, которых мы... Принудительно заставили у них принять документы, им под какими-то предлогами будут отказаны в регистрации. Поэтому я предлагаю вот этот период регистрации взять под жесточайший контроль городской комиссии и ЦИКу. Спасибо, Сергей Никонорович. Ну, мы уже договорились, что мы будем сопровождать и мониторить ситуацию в Санкт-Петербурге, так же, как и в других регионах, на всех этапах, пока она не завершится. Мне представляется, что мы все-таки входим, вы это правильно оценили, более или менее штатный режим. И вот эти болевые горящие точки их очень мало, их нужно погасить в течение суток-двух. Пожалуйста, коллеги, еще вопросы? Нет. Виктор Александрович, вам спасибо за работу. Вашим коллегам в избирательной комиссии спасибо. Олег Олегович я почитал вчера комментарии, подробнейшие комментарии по его участии в судах. И ему тоже спасибо. Очень профессионально он представлял избирательной комиссию города как ответчик. И я считаю, что было достойно юридическое сопровождение этого судебного заседания со стороны избирательной комиссии города Санкт-Петербурга. Так что вам спасибо, Алла Викторовне тоже спасибо. И всем членам комиссии, Майя Владимировна, Елене Викторовне рассказывает, они со всеми коллегами в избирательных комиссиях находятся в режиме чуть ли не круглосуточного взаимодействия. Вчера вот Елена Викторовна рассказывала, она допоздна со многими членами комиссии городской контактировала и выясняла, что как происходит и вырабатывали поиск вариантов решения. Спасибо всем.